Логика книга из серии «Библиотека для умнички». Малыш, забавный мамонтенок приглашает тебя изучать логику. Он прочитает тебе интересные стихи о противоположностях, задаст вопросы и, как настоящий учитель, проверит правильность ответов. Учиться вместе с мамонтенком так весело. Горячий, холодный, горячее солнце на небе. Ёлка летит